Детство, такое короткое стихотворение и следующая песня, которая называется «Божья коровка». Я с детства не терплю колючие шарфы, С трудом иду косну и засыпаю поздно. Ребенком заползала под столы на шкафы И там из простыней выкладывала гнезда. Боялась пауков, как слон боится мышь. Лишь Божью коровку кормила белым хлебом. Теперь я не боюсь ни высоты, ни крыш. Приветствую весну и улыбаюсь небу. Но бывает такое, что настроение, что-то случается. Что-то с настроением происходит непонятно. Видимо, на солнце снова потемнели пятна. наука, Но так и криком можно стать с репродукцией мука. А мне, признаюсь, было проще и вполне знакомо Наблюдать за всем веселым небом после крови. Вечер облетела кружевная позолота И большим и иногда нужна забота Божья коровка, полети на няркана Но не могу я в этом гле приглядываться метко Долети до солнца и закраси тебя. Вылетай обратно, прилетай, прилетай Прилетай, прилетай Что-то с настроением происходит непонятно Видимо, на солнце снова потемнели пятна солнца и в луне застыла. Божья коровка, полети на няко, но не могу я в этой мгле приглядываться метко. Долети до солнца и закрасите пятна. Ближайшим рейсом вылетая обратно и ближайшим рейсом вылетая обратно прилетай прилетай прилетай прилетай прилетай Спас. А сейчас